С вами снова я, Хикан, и это обзор на... Вообще-то, это пак из форсажа тачек неплохих. Я его уже переснимаю третий раз, потому что у меня не записывал микрофон. Почему-то, ну, как бы, ничего страшного, считаю. Вот у нас первый Skyline здесь, это у нас R34. Кстати, мне нравится, как сделали вот эту решетку. Не просто так тупо прямой, а типа сделали рельеф. От капота он фиг знает что, ничего нет ужас. Лучше туда не заглядывать. Стыки кал. Ну прям реальный кал жесткий. Почему колеса выпуклые? Почему не впуклые? Ч за фигня? Так вот, если смотреть. Вот так. То более менее даже прикольно. Если вот так вот смотреть, то как-то не очень. Багажник открывается, все дела, все нормально, конечно Спойлер нельзя снять, как у моего пока, ну ладно Вот, э, жопу не сделали такой проработанный, как э, перед И типа, что это? Что это такое? Почему здесь опять на стыках какая-то фигня? Ну, вроде нормально Ой, блин, в салон даже заходить не хочу Ну, что, что это такое? что это? Всё, до свидания. Багажник супруг кстати, мне нравится, типа, что его сделали полностью открывающимся. А то у меня на нескольких тачках тоже не открывается, как бы нормально. Фары выключить. Так. Салон, ну, лучше не спрашивайте. Что ты прыгаешь, дура? Не прыгай. Колеса, конечно же. Кал, отстой, мне вообще не нравится. А, я фара так и не выключила, я мотор только заглушил. Капец, я тупой. Так. Конечно, вот этот переход просто меня убил. Ответ, знаете, как бы убил. Под мотором. Ну что-то попытали Попытались сделать. типа. Типа что-то 2 jz Ну, нормально. Опять ты прыгаешь, тварь, к соглаза. Ну вот это.. Понятно. Фары еще более-менее как-то смогу смириться, но с этим. Но это можно было сделать ну, легко, типа реально. Что за приколы? Это тоже можно было легко здесь исправить. Это я фиг знает. Ну, если постараться, тоже можно сделать нормально. Пофиг на эту крышу тоже так себе сделано. Ну все равно как бы тоже неплохо. Давайте покатаемся на супере, только от третьего лица. Заведемся, надеюсь, не громко, потому что я сижу сейчас наушниках ну как бы в наушниках потому что ну просто звуки не слышу его голову все болит Нормально. супра крайне неуправляемая крайне медленная мне вообще ее управление не нравится сделано ну, брак как будто ну вот ты мне заплатил 5 рублей вот я харчок в лицо а, тормози она не тормозит не поворачивает ⁇ -мо ⁇ это ч ⁇ за приколы такие ну нормально. Сейчас, сейчас. Выйдем с Skyline обратно. Тормози, тормози. Вообще тормозов нету, как будто. Ну вот такой, короче, мне пак дали. Сейчас еще покажу кое-что. Так, так, так, так, так. А нет, не сюда. Вот не вон новые подсветки днища есть, но они почему-то вообще типа не работают. Номера, как я понял, да? Подожди, это задний тоже не работает к сожалению ну вот такой пак ребята всем удачи всем